Внимание! Предположения, излагаемые в этом ролике, в дальнейшем могут оказаться спойлерами. Всем Киви, с вами Биви! Прошло уже достаточно много времени с момента выхода предыдущего выпуска. И теперь уже на канале свыше тысяч подписчиков, за что я вас просто обожаю. Спасибо вам. Хочу напомнить, что кроме разбора Чернобыля, я снимаю множество других видосов, ну хотя бы зацените что ли. К чему я это? В ближайший месяц выпусков про Чернобыль, вероятно, не будет, так как съемки на данный момент вроде как приостановили и актеры разъехались отдыхать. Но сегодня вас ждет сочный выпуск, который подарит вам кучу рассуждений, а также ответ на вопрос: каким будет финал Чернобыля? На данный момент по появ появилось Множество фотографий со съемок, Наверное все видели, что ребята уже попадут Внутрь саркофага Чернобыльской АЭС Киняев во втором сезоне говорил, что Сорокин, который погиб при аварии, находится Там, и что там его силы неизмеримо Велика, и в этом же саркофаге мы Видим некий прибор, страшно подумать После слов Киняева, на что этот прибор Способен, Еще на фотографиях мы видим Образы героев со второго сезона А это значит, что начинаться фильм будет с того момента На котором закончился второй сезон Либо же герои просто попадут в эту вселенную В середине фильма Теперь остается главный вопрос: каким же может быть финал и как все может вернуться обратно? Скорее всего, чтобы вызвать у зрителя сердечный приступ при просмотре фильма, сценаристы уберут почти всех героев, оставив одного из них, который попадет в то самое время, когда все начиналось. Этот один выживший герой остановит планка подкаст расхватит полиция, и что дальше? Тот выживший герой, который это сделает, просто исчезнет. Почему? Потому что подкастер задержат, ребята не поедут в Чернобыль, следовательно, ни современного СССР, ни аварии на Калвард клифс не было. К тому же такое мы видели в первом сезоне, когда Костенко убил самого себя в молодости и собственно сам исчез. Теперь второй вопрос, кто может быть этим выжившим, который остановит план Костенко и спасет мир? Если бы это был Паша, было бы слишком банально. Как мне кажется, этим человеком будет сам Костенко, только из измененной реальности. Логично, если главный виновник и злодей остановит сам себя. Такое мы видели во многих фильмах, например в Человеке-пауке, когда человек-осьминог ручно уничтожил свою машину-убийцу и умер сам. тогда вот вам ответ на вопрос, погибнет ли Паша при взрыве? Если не смотрели этот мой видос, обязательно посмотрите. И уже логично сказать, что да, погибнет. Чтобы зритель, увидев это, выбил карвалола. Теперь кто, если не Паша, все исправит? Вероятно, вы знаете такие концовки, когда ну все, трагедия. Зло победило, пути назад нет. И тут появляется маленькая надежда, которая в результате становится хэппи-эндом. Подумайте внимательно над всем, что я сказал. Пишите свое мнение в комментариях, подписывайтесь на канал. А с вами был Биви. Всем покиви.